Всем добрый день, вы на канале Мир Дерева. Сегодня о такой новинке поговорим, как слэп, которая появилась у нас не так давно. Изначально слэп это понятие пошло от мастеров каменных столешниц. Слэп это спил камня толщиной от 5 до 150 мм, который формировал красивый рисунок и хорошо сочетался с мебелью из дерева. Изначально, когда на начинали уже делать деревянные э, слэбы, подбирали, э, как правило, деревья из дорогих пород, такие, как у нас представлены. Это слэбы с дуба. Дальше видео мы покажем вам каждый по отдельности со своим номером. Они у нас все индивидуальные, со своим рисунком, со своими сучечками, но этого пугаться не надо. Если вы хотите сделать себе Столешницы, индивидуальные, неповторимые, кухонные, барные стойки и так далее. Приезжайте к нам в магазин, покупайте слэбы, пробуйте, дерзайте. А дальше увидите по какой цене и какие слэбы у нас представлены. Ждем вас!